Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. В фонде взаимопомощи World money объявлена новая стратегия Форсаж 86 и розыгрыш лотереи. Для того, чтобы быть участником нашего розыгрыша, и участникам на этой стратегии вам нужно пройти регистрацию досмотрите ролик до конца вы все поймете и все проделаете так как я вам покажу и расскажу в этом ролике для того чтобы если вы только не зарегистрированы вы проходите регистрацию регистрация здесь очень простая подтверждаете свою регистрацию обязательно так как я уже вводите логин почту почта должна быть в обязательном порядке Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. Пароль, номер телефона вас пригласил, проверяйте мой логин леди 1 нажимаете кнопочку «Проверить», перед вами открывается окошечко, где вы можете пройти регистра... регистрацию. Нажимаете «Ок», нажим... вставите галочку «Вы согласны» с пользовательским соглашением, читаете все от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к нашему, а... нашей администрации. Нажимаете кнопочку регистрацию, затем заходите на свою почту и подтверждаете свою регистрацию через почту. Ну и перед вами открывается вот такой вот кабинет. Первое, что заполняете полностью свой профиль, прописываете в обязательном порядке кошельки, нажимаете кнопочку «Сохранить». Если скайпа нет, укажите телеграм. Телеграмма нет, укажите профиль своей странички. Но обязательно должна быть связь и телефон, и что-нибудь из скайпа или телеграма. Вайбер, WhatsApp, что хотите указывайте, но чтобы была э, связь помимо телефона, выбираете э, файл э, со своей фотографией, как только приходит э, э, сюда код от вашей фотографии, загруж... нажимаете кнопочку загрузить, сайт перегружается и устанавливается аватар. Следующий шаг, для того, чтобы участвовать в конкурсе и в, в этой стратегии Форсаж 86, вам нужно пополнить баланс на свой, свой кабинет на 600 рублей. Выбираете платежную систему, встав, прописываете здесь 600 рублей и нажимаете пополнить. Сайт ваш перегружается и вы вас переносит на ваш пайр кошелек как только деньги приходят сюда на баланс вы следующий шаг у вас деньги уже на балансе следующий ваш шаг вы звоните мне или пишите в соцсетях я вас добавляю в чат это те, которые партнеры только зарегистрировались. Остальные партнеры... Ребята, у нас сделан э, этот чат ВК, специальный, э, стратегия 86 и плюс лотерея. И э, э, я дам вам ссылку, оставлю под роликом в своих чатах, где вы перейдете по этой ссылке в этот чат. Вы переходите и читаете правила. Правила здесь такие в чатах значит. В чате значит, партнеры могут участвовать, э, все, и, э, ну, все партнеры нашего фонда и плюс э, те, которые только зарегистрировались. Для этого участия в лотерее вам необходимо внести в предложенный список участников, указать свой логин, имя и фамилия и перевести необходимую сумму путем внутреннего перевода в личном кабинете на логин «Бизнес». Вы Копируете вот этот э, э, логин, это логин нашего спикера Димы. Заходите в свой кабинет, э, нажимаете э, в раздел «Финансы» и внутренний перевод у нас э, листаете сайт. Э, здесь вводите сумму 600 рублей, вставляете логин Димон, нажимаете «Проверить». Здесь выходит э, это его и нажимаете кнопочку «Перевести». Сайт перегружаете, заходите на свою почту. На почте вам придет вот такое письмо. Я уже отправила деньги, поэтому я вам показываю. Вот такое вот будет письмо. Вы нажимаете кнопочку «Подтвердить». Я это письмо удаляю. Сайт перегружается. Вы уже становитесь участником этой лотереи. Но для этого вы перевели деньги. Теперь э, э, в чате берете, копируете это все. Скопировали, вставили. Выбираете место, какое вам нужно, какое хотите. И вписываете свой логин, по которому вы зарегистрировались в фонде взаимопомощи. В скобках обязательно пишите свою фамилию и имя в, в, в одной лотерее. И э, также выбираете место в другой лотерее и отправляете, ребята. Вы уже, я, как видите, уже это проделала, отправила. И вы становитесь участником э, этой стратегии и розыгрыша лотереи. Ну, а советую вам всем э, до, смотреть ролик до конца, где э, Дима расскажет все подробно об этой стратегии. Я с вами прощаюсь. Добавляйтесь ко мне в скайп, добавляйтесь ко мне в телеграм. Я все укажу, все расскажу, покажу и расскажу, какие у нас есть еще, помимо ну, этой стратегии, у нас еще есть 18 стратегий. Поэтому по всем площадкам, ребята, у нас все зарабатывают деньги. Те, кто не ленится, и у всех очень хорошая заработка. И как вы видите, на сегодняшний день мой заработок составляет 229 230 рублей. Выведена у меня такая сумма. Я вывожу деньги через своих новых партнеров. Я перевожу внутренним переводом, а мне переводят на мою платежную систему или на карточку, куда мне нужно. Ну и на этом, ребята, а с вами я прощаюсь, добавляйтесь, ссылка, регистрируйтесь, ссылка будет под моим роликом. А теперь Дима расскажет, как будет проходить эта стратегия. Стратегию мы будем применять на площадке World Money. Она состоит из шести трехместных столов, которые по мере заполнения да, продвигают друг друга. То есть, каким образом? активировав первый стол за 1000 рублей вы приглашаете партнеров три партнера которые под вас становятся закрывают первый стол активируют вам стол под номером 2 следом они приглашают получают переливы или помощь от вас также закрываются в первом столе идут за вами во второй стол закрывают вам второй стол вы идете в третий стол все это происходит на автомате и соответственно я вот подготовил краткую информацию, что при стандартной такой системе подсчетов да, заполняется 1092 бизнес места То есть поясню: в процессе заполнения бизнес мест эта площадка управляемая, и помимо приглашения партнеров. Вы также можете докупать клоны для того, чтобы ускорять процесс продвижения. И также на третьем столе, напомню, у нас два реинвеста стол номер один и стол номер два. И соответственно при закрытии полного цикла прохождения до да, всех шести столов вы получаете 86 тысяч на вывод и три реинвеста на общую сумму 23 тысяч рублей что же предлагаю вам я а я вам предлагаю форсировать события, то есть площадку волна мани разделить на две части первый второй и третий стол активировать и продвигать параллельно четвертому пятому и шестому стола поясню когда вы активируете площадку волна первый стол за тысячу рублей вы сразу же параллельно активируете и стол номер 4 за 5000 рублей. Поясню к чему это приводит. Смотрите, то есть когда вы приглашаете партнеров или от общей нашей командной работы получаете помощь, переливы и так далее. Да, вы закрываете первый и четвертый стол также параллельно. То есть люди идут за вами по такой же стратегии. И уже первых три партнера вам закрывают первый стол и четвертый стол. Тем самым активируют стол номер два и стол номер пять. Эти же партнеры идут по такому же принципу, приглашая по три партнера, закрывая по три бизнес-места, следуют за вами во второй и в пятый стол. Соответственно, если подсчитать, то вы... Первый, второй, четвертый, пятый столы закрываете при команде в 12 всего человек. И у вас уже открыт третий стол и шестой. Те столы, которые финансовые, самые финансовые, которые приносят основную сумму заработка. И посчитав последний уровень, да, где вы приглашаете или ваши партнеры помогают вам, или партнеры партнеров сами приглашают и строят под себя Структуру закрывают тем самым также первые и четвертые столы, да, продвигаются за вашими личниками во второй и пятый стол, их закрывают и э, ваши личники переходят к вам в третий и в шестой стол, где идет весь финансовый расчет по деньгам. И, как вспомним до да, предысторию вместо 1092 бизнес мест вам нужно всего 39 бизнес места закрыть чтобы заработать 86 тысяч рублей на вывод и также 3 реинвеста на общую сумму 23 тысячи рублей ну и это не все друзья конечно же я понимаю что не каждому Доступна сумма в размере 6000 рублей для активации данной стратегии. Поэтому на правах спикера фонда, состоящего в совете администрации, я организовываю лотерею между всеми партнерами фонда которые хотят активировать данную стратегию за 6000 рублей. Две лотереи. Лотерея за 500 рублей и лотерея за 100 рублей. Давайте я вам поясню. То есть я организовал два чата именно для этой стратегии. Чат в ВКонтакте и чат в Скайпе. То есть как только вы решили идти по данной стратегии, пишите мне, я вас добавляю в данный чат участвовать могут все новых регистраций делать не нужно вы идете в своем личном кабинете где вы уже зарегистрировались в той структуре в той команде где вы есть без разницы то есть со всего фонда мы собираем участников для розыгрыша лотереи для активации данной стратегии вы заходите в чат вы увидите вот такой вот список, список лотерей на розыгрыш 6 тысяч данной стратегии, даже если у вас эти столы активны, и лотерей 500 рублей. Подробно. То есть, первый список состоит из 12 человек. Вы записываетесь в любое место, какое вам больше всего нравится, от 1 до 12 Перечисляете э, внутренним переводом в личном кабинете на мой логин бизнес да, и подтверждаете, соответственно, тем самым э, свое участие в лотерее. Как только список будет заполнен, я даю команду на э, розыгрыш лотереи, иду в скайп-чат и в прямом эфире э, начинаю розыгрыш победителя. Я открываю всем известный сайт RunStaff, генератор случайных чисел, задаю диапазон от 1 до 12, даю отчет, жму сгенерировать и тем самым определяю победителя активации стратегии 86. Вторая лотерея предназначена для тех, кто не готов участвовать, или не может, или финансов не хватает для лотереи за 500 рублей. Вторая лотерея как раз это розыгрыш билета на 500 рублей. То есть список состоит из пяти человек. Вы заходите, также записываете себя в список. То же самое, как только пять человек набирается, я иду на прямой эфир. Захожу э, на ранстав, задаю диапазон от 1 до 5, жму сгенерировать, определяю победителя. И этот победитель попадает в список э, из 12 человек на розыгрыш тысяч рублей для активации стратегии 86. Еще раз напомню, в этой лотерее могут участвовать все участники фонда. Ну, а на этом, друзья, все. Вся дальнейшая информация пишите ко мне в личку. Те, кто еще не зарегистрировался у нас в фонде, добро пожаловать. Ссылка на регистрацию под этим видео. Ну, а также все доступные контакты также под этим видео. Всем удачи. Всем до новых встреч.